Дорогие друзья, Татьяна, наша зрительница из Сергиева Посада пишет. Недавно заприметила в нашем дворе двух малышей с детским церебральным пролечом, гуляющих со своими мамами, и была удивлена разности поведения детей. Один ведет себя очень открыто, всем улыбается, стремится вступить в контакт, и все остальные дети его тоже принимают. А другой постоянно хмурится и жмется к маме. Выходит дело не в заболевании, а в том, как относиться к болезни малыша. Ну, в частности, его родителям. Как вести себя родителям ребенка инвалидов, чтобы он не замкнулся и смог максимально адаптироваться к жизни? Ну, умение или неумение взаимодействовать с окружающими прививается каждому ребенку, здоровому или больному, еще в раннем детстве. Конечно, что-то зависит от индивидуальных психологических особенностей малыша, что-то от стадии и выраженности основного заболевания, но в подавляющем большинстве случаев на восприятие ребенком инвалидом себя и своей болезни влияет отношение к нему со стороны других людей. К сожалению, наше общество еще недостаточно готово к тому, чтобы правильно относиться к детям-инвалидам. Чаще всего это отношение выражается либо в полном равнодушии, либо во внешней жалости, либо, напротив, в избыточном желании оказать одномоментную помощь, невольно акцентируя внимание на состоянии здоровья малыша, что порой причиняет еще большие страдания ему и опекающим его родителям. Не секрет, что каждый родитель, столкнувшийся с тяжелой болезнью своего чада, хочет получить максимум информации имеющие хоть сколько-нибудь значимое отношение к проблеме. Эти знания не только помогают семье реально взглянуть на болезнь, но и дают необходимые силы для борьбы с недугом. Если говорить о детях с диагнозом ДЦП или детский церебральный паралич, то интеллект многих из них изначально вполне соответствует возрастным нормам, но при этом эмоциональная сфера остается несформированной особенности данного заболевания, накладывающие отпечаток на его поведение и отношение к окружающим. В раннем возрасте эти детки оказываются неспособными к продуктивной работе в коллективе. Им трудно соотносить свои желания с интересами окружающих. Во всем их поведении присутствует элемент детскости. Эта детскость проявляется и в более позднем, школьном возрасте. Повышенный интерес к игровой деятельности. Высокая внушаемость, неспособность к волевому усилию над собой. Их поведение часто сопровождается эмоциональными всплесками, излишней двигательной активностью и быстрой утомляемостью. Какие советы можно дать родителям в этом случае? Во-первых, важно сосредоточить внимание на самом ребенке, а не на его болезни. Если проявлять беспокойство по каждому поводу ограничивать самостоятельность ребенка, то малыш непременно будет чрезмерно беспокоен и тревожен. Это правило универсально для всех детей – и для больных, и для здоровых. Во-вторых, усталость от переживаний за ребенка-инвалида порой накладывает соответствующий отпечаток на внешний облик его родителей. Они выглядят несчастными и усталыми. Но ведь любому малышу нужны счастливые родители, способные отдавать любовь и тепло, а не свои больные нервы. Только оптимистичный взгляд на жизнь может помочь в борьбе с коварным недугом. В-третьих, правильное отношение к ребенку можно выразить формулой. Если ты не похож на других, это не значит, что ты хуже. В-четвертых, Нередко погоня за новыми специалистами, методами лечения заставляет нас упускать из вида личность самого малыша. А ведь попытка взглянуть на болезнь изнутри, то есть глазами больного ребенка, и является лучшей возможностью помочь ему в преодолении душевных и физических страданий. Не стоит упускать из виду отношение к болезни самого ребенка. Недавние исследования показали, что осознание дефекта у детей с ДЦП проявляется к 7-8 годам и связано с их переживаниями по поводу недоброжелательного отношения к ним со стороны окружающих и нехваткой общения. В это время особенно важной является психологическая поддержка ребенка со стороны семьи. В-пятых, необходимо как можно чаще прибегать к помощи специалистов. например. Переживание ребенка по поводу своей внешности неплохо корректируется в работе с детским психологом. В шестых важно выстроить оптимальный режим дня во избежание нарушений сна дающего полноценный отдых больному организму. Необходимо создавать для ребенка спокойную обстановку, отказаться от чрезмерно активных и шумных игр перед сном, ограничить просмотр телевизора. В седьмых чтобы у ребенка сформировалось правильное восприятие себя и окружающих, важно отказаться от излишней опеки по отношению к нему. Родители должны воспринимать свое чадо не как безнадежного инвалида, а как человека, пусть чем-то не похожего на других, но вполне могущего хотя бы частично преодолеть свой недуг и ведущего активный образ жизни. Дорогие друзья!